ошибка начинающих что они воображают что там какая-то энергия идет наполняет их ой как больно друзья не нужно воображать это всего лишь ментальные игры и не более добрый день друзья добро пожаловать на канал йога чести меня зовут Владимир Присяжнюк и сегодня мы с вами сделаем одно практическое занятие с эфирной энергией. Вы, наверное, друзья, уже привыкли, что когда вы заходите на канал Йога Чези в понедельник, обычно у нас идет рубрика «Читальный зал». Поэтому, друзья, я сейчас вас тоже не разочарую. После того, как мы с вами позанимаемся практикой, я обязательно вам что-то прочитаю. Это будет маленький рассказ под названием «Волна». Так, друзья, мы с вами начинаем. Сегодня у нас практика эфирной энергии, практика энергии Жи. Для этого, друзья, мы сделаем микрокосмическую орбиту вместе с солнечным кругом или с другими движениями йоги, да, с асанами. Начнем сразу с практики. Мы становимся с вами прямо, тянем макушечку наверх, наш копчик тянется вниз. Проворачиваемся в одну сторону, проворачиваемся в другую сторону. Пытаемся ощутить центральную ось. Пытаемся ощутить, как мы центрированы, да? то есть между Землей и Солнцем есть поток, который называется Хатха-поток, и мы как бы стоим или висим, лучше сказать, на этом потоке. Мы ощущаем этот поток, который проходит через нас, и из этого потока, друзья, ощущаем, что все наши движения, которые мы делаем, мы делаем из этого потока, как будто мы делаем это в потоке света. Если, друзья, мы возьмем достаточно такую грубую энергию, это эфирную энергию, да, из этого потока многофункционального, то мы можем с вами развить наши энергетические каналы, мы можем прокачать наши энергетические каналы, и мы можем насытиться, наполниться энергией Жи. Итак, друзья, напомню, если вы не смотрели мои предыдущие видео, напомню, что такое микрокосмическая орбита. Она берет начало у нас в промежности, Поднимается по передне-серединному каналу по передней части тела, доходит до нашего неба, через небо она идет у нас в нос, через нос у нас идет через область третьего глаза, затем макушка и спускается через Атлант по позвоночнику, спускается у нас через крестец, копчики, снова до промежности. Это, друзья, скажем так, мужской вариант микрокосмической орбиты, когда мы закручиваем ее по переднесерединному каналу. Есть также женский аспект или женский вариант микрокосмической орбиты, когда мы закручиваем энергию по заднесерединному каналу, да, а потом она по переднесерединному опускается. Так как у вас тренер мужчина, и мы будем заниматься с вами огненными практиками, то есть сейчас мы будем делать практику солнечного круга, то, конечно, я вам советую делать микрокосмическую орбиту на вдохе по переднесерединному каналу. То есть, друзья, с каждым вдохом мы будем с вами поднимать ее по переднесерединному каналу до макушки, с каждым выдохом мы будем опускать ее вниз, вновь до копчика и до промежности. Поэтому, друзья, те движения, которые мы делаем в солнечном круге, вдох вверх, выдох вниз. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть практично. Еще раз повторюсь, друзья, что энергию эту – это наши ощущения. То есть мы ощущаем. Если вы ничего не ощущаете, когда вы вниманием проходите по передней части тела, потрогайте, просто возьмите палец, проведите себе по передней части тела, по лицу – по голове, по позвоночнику и просто вспомните эти ощущения, как будто кто-то ведет вашим пальцем по вашему телу. Да, таким образом вы поймете, как энергия у вас идет. Если вы, конечно же, ощущаете ток энергии, то сконцентрируйтесь на этом ощущении. Но, друзья, пожалуйста, не воображайте себе, да, вот ошибка начинающих, что они воображают, что там какая-то энергия идет, наполняет их. Друзья, не нужно воображать, это всего лишь ментальные игры и не более поэтому реальные ощущения то есть реально когда меня кто-то ударил по руке я же не воображаю ой как больно как футболисты сейчас делают а я прям реально чувствую что у меня боль появилась да то есть нервная система скажем так отреагировала поэтому друзья практика солнечного круга с помощью нервной системы и эфирной энергии итак друзья со вдохом энергия у нас потекла по переднесерединному каналу. Мы вдыхаем, она дотекла у нас через нос до лоб, до макушки. И мы наклоняемся вниз, энергия стекает у нас вниз по позвоночнику через копчик в промежности у нас очутилась. Со вдохом энергия потекла у нас по переднесерединному каналу до шеи до неба до носа до макушки выдох мы направляем энергию по задней серединному каналу до копчика до промежности вдох переполюсовку мы делаем по передней серединному каналу до макушки выдох соответственно с макушки через атлан через шею через грудной отдел позвоночника до крестца до Копчика. Со вдохом мы с вами поднимаем энергию до груди, до шеи, до лба и до макушки. Выдох, соответственно, опускаем ее вниз по позвоночнику, по крестцев и до... Со вдохом с левой ногой мы поднимаем энергию через живот, через грудь, через шею, через нос, через лоб, через макушку. И выдох, энергия у нас поднимается до крестца и до копчика. Со вдохом мы поднимаем энергию наверх, до макушки и с выдохом опускаем ее вниз. И еще один разочек, друзья, вместе со мной. Со вдохом поднимаем энергию наверх до макушки, выдох, опускаем ее вниз. Со вдохом поднимаем энергию снова до лба, до макушки, выдох, мы, соответственно, опускаем ее вниз до крестца и копчика. С Вдох, переполюсовка, выдох, опускаем энергию вниз. Со вдохом поднимаем ее наверх и выдох, поднимаем ее до копчика. Со вдохом мы поднимаем ее вновь через грудь, через шею, до макушки. И выдох мы, соответственно, опускаем ее вниз. Со вдохом поднимаем снова ее наверх и опускаем вниз. Когда, друзья, мы делаем эти движения, то вместе с энергией мы ощущаем, что мы не просто ее поднимаем ощущениями, а и тело у нас двигается по волне. Эта энергия проходит через нас. Еще разочек давайте сделаем один солнечный круг. Но теперь уже попытаемся более сложный уровень попытаемся тянуть наши ощущения от ног то есть мы тянем наши ощущения энергии до ног, здесь до крестца, здесь поднимается энергия по передне-серединному каналу, до самых рук, и опускается вновь по макушке, и на крестце расходится до тазобедных суставов, опускается вниз. Друзья, у меня есть подробное видео, как там двигается энергия и как ток энергии у нас эфирной проходит, поэтому, друзья, я сейчас не буду заострять на это внимание Просто ощущайте, что энергия от самых ног, от самых ступней поднимается наверх со вдохом и с выдохом она опускается по задней, серединному каналу, снова вниз по ногам и снова до ступней. Да, друзья, все вместе мы делаем это и пытаемся вместе с энергией двигать нашим телом. То есть мы будем ощущать, как тело наше двигается по волне. Может быть, если вы поставите зеркало перед собой, вы не увидите, как ваше тело двигается по волне. Но внутренние процессы вы будете это очень хорошо чувствовать и очень хорошо ощущать, как энергия идет по волне. Ноги вместе, макушка наверх. Со вдохом поднимаем от самых пяток, от самых ступней энергию наверх. До самой макушки. Я не буду вдаваться в детали, как она проходит по телу. Со вдохом впереди, с выдохом сзади. И опускаемся с выдохом. Снова до самых ступней. Со вдохом поднимаем снова энергию наверх. Выдох. Со вдохом перепарлюсовка. Выдох. Опускаем вниз. Со вдохом мы поднимаем ее наверх. И выдох, собака мордой вниз. Со вдохом мы делаем. Поднимаем наверх. Выдох. Вниз. Вдох. Поднимаем ее наверх. И выдох. Опускаем руки. И еще, друзья, один полукруг. Вдох. Руки наверх. Выдох, опустились. Со вдохом отвели одну ногу назад. Выдох, упор лежа. Вдох, переполюсовка. Выдох, опускаем энергию вниз. Вдох, подняли ее наверх до макушки. Выдох, опустили ее до копчика. Со вдохом левая нога. И выдох до таза. Вдох, поднялись. И выдох, опустили руки. Это была, друзья, энергия эфирная в практике солнечного круга. В любой другой асане вы также можете использовать эти наработки. Вы также можете использовать эти энергии, чтобы ваша практика была намного лучше. Вы же, друзья, понимаете, что йога — это не просто тело, это также наша энергетика, это также наше духовное развитие. Но почему-то в современном мире считается, что или мы сидим с вами в медитации, ничего другого больше не делаем, то есть какое-то духовное развитие, или мы с вами занимаемся хатха-йогой, гнем свое тело до самого предела, то есть телесное развитие. Но почему-то энергетические практики абсолютно игнорируются. И возникает коллапс мнений, типа, что у нас чакры, там это как-то, они там взаимодействуют совсем вместе, что чакры это чуть ли не наша душа, энергетические каналы Ида и Пингала это тоже чакры и другие, другой какой-то несусветный бред. Сейчас уже смешали и варные и касты, считается, что варные касты это одно и то же. Поэтому, друзья, вот этого звена, который был, который, я считаю, есть важнейший в йоге, и который мы пытаемся осветить на нашем канале Йога Чести, он почему-то утерян. И поэтому, друзья, давайте восстановим это потерянное звено вместе. Давайте сделаем это вместе, как мы пытаемся это возродить на канале Йога Чести. А теперь, друзья, я, как и обещал, почитаю вам, маленький рассказ. Этот рассказ называется «Волна», и он описывает те волновые процессы, которые ощущал человек во время практики йоги или после практики йоги. Поэтому, друзья, это маленькое короткое видео про солнечные круги, которые мы сейчас сделали, но в принципе мы будем в дальнейших видео встраивать эти все практики, практики энергетических тел конечно же, в другие асаны, и вы почувствуете, что в любой асане, в которую бы вы ни делали, всегда можно встроить энергетические практики. А потом, я надеюсь, вы почувствуете и осознаете, что энергетические практики, они первичны. А что вы будете обустраивать, какую технику, какие асаны вы будете делать, это уже вторичное. Поэтому, друзья, ложитесь, пожалуйста, на мат. Отдыхайте или садитесь вместе со мной и послушайте замечательный рассказ, который называется «Волна». Человек неспешно прогуливался по осеннему лесу, наслаждаясь последними теплыми лучками яркого солнца. Он медленно шел впереди, смотря вниз и внимательно наблюдая за казалось убегающей тропинкой. По сравнению с двигающимся человеком, лесная дорожка казалась незыблемо стабильной и постоянной. Человек остановился и, ощутив беззаботную игру легкого ветерка в шелесте опадающих листьев и глухом качании вековых деревьев, чувственно растворился в окружающей гармонии леса. Деревья, опавшие листья, трава, грибы, лесная тропинка и даже сам человек – находясь в неподвижном состоянии, были при этом по-особенному индивидуальны. Каждый живой организм, даже самый маленький опавший листочек, был не только частью огромного, гармонично организованного мира, но и пребывал в каком-то лишь ему присущем состоянии. Излучение в окружающую действительность неповторимого спектра накопленного индивидуального мироощущения – энергоинформационной волной, распространяющегося в пространство, делая его абсолютно не похожим на любого другого в лесу и во всем мире. Игнорируя гул повседневных городских мыслей и тем самым сливаясь еще больше с природой, человек с удивлением осознал, что среди всего многообразия форм жизни – как на Земле, так и на других пространствах Вселенной основными способами передачи данных, будь то информация, энергия, материя или их комбинации, являются именно волновые процессы. Мельчайшие частицы атомы или простейшие кварки испускали в пространство неповторимый спектр, который, складываясь в общее излучение, материализовал уникальные элементы природы с четко определенным энергоинформационным наполнителем. Именно поэтому даже маленькие листочек или травинка были так уникальны и в то же время так не похожи на своих братьев. Человек посмотрел вниз на играющих с ветром опавший пожелтевший лист березы и поднял голову к небу, как бы пытаясь заглянуть в самые глубины галактики. Осознание того, что беззаботный лист березы или зеленая травинка под ногами привносили такой же огромный и поистине необходимый вклад в общую эволюцию всей Вселенной, вселило в человека спокойствие и умиротворение. Все проблемы и заботы повседневного мира казались ему в тот момент слишком наигранными, и чересчур лизорными. Пребывая в состоянии душевного и мысленного покоя, он с удивлением ощутил, как какая-то внешняя сила из самой земли тонкой энергией плавно потекла в его тело. Через подушечки пальцев ног она настойчиво поднималась вверх по внутренней стороне бедер, переходя в туловище, немного приостановившись в нижней части живота. Пройдя по всему туловищу до самой макушки, ощущение энергии как бы раздвоилось. Казалось, что какая-то ее часть устремилась вниз по позвоночнику, и в то же время она улетела вверх по невидимой нити, быть может, самый центр Вселенной. Человек почувствовал, как откуда-то сверху обратным потоком снисходило легкое ощущение энергии через голову, устремляющуюся по позвоночнику, и переходила из пяток ног обратно в землю. Усиливая ощущение, человек перенес вес тела на подушечки ног и, зафиксировав внимание на энергетическом сгустке в стопах, постепенным волновым движением тела перенес его в верхнюю часть головы. Опускаясь обратно на пятки, он внимательно отследил дальнейший путь энергии вниз по позвоночнику, почувствовав тем самым, как замыкается полный круг. Помимо ощущения, постоянно циркулировавшей энергии, человек чувствовал, как восходящий поток с земли, проходя через него, улетал в небо и, возвращаясь, пронизывал его по позвоночнику, уходя в землю. Человек был похож на островок кругового движения – где-то на скоростной магистрали с непрерывной двигающейся энергией. Восходящие и нисходящие потоки не текли подобно плоской автомобильной дороге, а волнообразно закручивались в двойную спираль на подобии ДНК человека. Постепенно ощущение энергии притуплялось, и человек осознал себя стоящим на заросшей тропинке, где-то на опушке леса. Ветер озорник, все по-прежнему заигрывался павшими листьями, а солнце, как и всегда, одаривало всех вокруг своим приятным теплом. Друзья, я искренне желаю вам хорошей, удачной практики. Поступайте, друзья, по совести и живите честью. До следующей встречи на канале Йога Чести.